8 апреля в Центре цифровых трансформаций Казанского университета стартовал хакатон «Лингвахак», цель которого – создание прототипа тренажера для переводчиков по-любому из иностранных языков. Мероприятие было организовано благодаря сотрудничеству двух институтов Казанского университета – Института международных отношений и Института вычислительной математики и информационных технологий. Проект направлен конкретно на лингвистику, а точнее на проект для переводчиков. Хокатон несет в себе цель не только информационную. Здесь проходят как мастер-классы, где участники повышают свою квалификацию, находят для себя что-то новое. Но главная цель «Хакатона» — это чтобы каждая команда получила свой конкретный проект. Команды уже пришли нацелены, готовые, собраны под то, чтобы реализовывать конкретную прикладную задачу. И мы окажем все возможное, чтобы им в этом помочь. Во время хакатона участникам необходимо создать прототип тренажера для переводчиков по любому из иностранных языков. Для решения данной задачи будет всего три дня. Участников ждут интересные встречи с экспертами и командная работа с трекерами. Помимо этого, во время хакатона будут проходить лекции, семинары мастер-классы, метап от компании партнеров Казанского федерального университета на интересующие студентов темы. У нас было подано много заявок. В итоге приехали 9 команд. У нас сейчас около 40 участников. Это как совершенно неопытные участники из Алицеев, так и опытные. В частности, из Иннополиса приехала международная команда». Центр развития компетенции «Универсам плюс», которым руководит Ольга Донецкая, уже более 20 лет занимается подготовкой переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. В Институте международных отношений есть высшая школа иностранных языков и перевода. Они в первую очередь выступили инициаторами проекта. Нам реально хотелось бы иметь тренажер для переводчиков. Это нужно как для практических задач, так и, собственно говоря, для научных. Лингвисты должны в команде подсказать, какие компетенции переводческие, какие навыки переводческие можно тренировать, раз мы говорим о тренажуре. Далее они выступают уже как методисты, рассказывают не только, что можно тренировать, но и как можно тренировать. Да, расписывают ходы, код, о, эти последовательные шагов, и уже программисты, Своими средствами воплощают это уже в цифровую сферу. Мероприятие продлится с 8 по 10 апреля. Победители Хакатона наградят памятными призами, сертификатами об участии и денежными призами. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.